А, обязанность мужчины, номер один, это обеспечивать семью. Вы должны это запомнить. Если у него есть претензии, что вы должны что-то там вкидывать, бабло какое-то да, или имущество, а, это уже знак о том, что вас хотят поиметь. Вы должны вкидывать женские ресурсы. Благодарность, вдохновение, интерес к его делам, желание родить детей, например. Потому с этими детьми как бы нянчится их воспитывать. Вот. Если мужчина говорит, давай, блин, бабло, вот, это, это, это, это уже вам знак, что ну, не стоит с таким иметь дело. Как минимум стоит проясниться, как ты планируешь жить, как у нас будет общий бюджет? То есть, если ты не добытчик, да, ты говоришь, пошли вдвоем на охоту, а кто будет дома заниматься очагом? У меня нет, не знаю, там, двойника, клона. Либо я выполняю женские функции, да, ты выполняешь мужские. Либо тогда мы с тобой два мужика. То в отношениях с мужчиной должно быть все ясно. Ему не должно быть ясно, что с вами, но вам должно быть ясно, что с ним. Потому что ну, как бы в женщине должна присутствовать некоторая неясность, потому что э, чувства подразумевают некоторую загадку, но огонь, он ясный. Либо он горит, либо он не горит. Если вам что-то не ясно, проясняйте, говорите с ним, спрашивайте, как мы будем жить. Вот представь, что мы с тобой расписались, кто за что будет отвечать, как ты это видишь. Я бы хотела вот так и вот так. Я готова делать такие-то, такие-то вещи, а ты что будешь делать? Он сказал, я не знаю, там напьемся, разберемся. Не, давай блин, трезвыми разбираться, ну, потому что потом точно не разберемся. Потом будет такое, а я думал, что я думал, что ты тоже так думаешь. Вот это вот э, прояснение, это один из важных навыков. То есть, ваше женское любопытство, не глушите его. Если человек говорит, что кто-то его кинул, что кто-то там его подставил, что кто-то там его надурил как-то, вот, это уже определенный сигнал о том, что что-то с ним не так. Нужно обязательно узнать, почему кинул, как он в эти отношения ввязался. Порядочных людей не кидают. Значит, у самого рельса в пушку. Есть, если вы встретились с тем, кого постоянно кидают, значит, он тоже кого-то постоянно кидает. Если там, ему там, недоплачивают деньги какие-то, если говорят ему, что заплатят столько-то, оплатят столько-то, если говорят ему, что будет это, на самом деле это. Значит, он сам э, общается с какими-то сомнительными личностями потому, личностями, потому что сам является такой же личностью. С людьми порядочными не происходят э, такие ситуации. Они просто сразу видят, что если какая-то здесь, э, какая здесь э, чернуха, что-то здесь такое непонятное, он просто не будет даже туда лезть. Он скажет, мне это не надо. Вот, можно там по-быстрому -по заработать баблатом, что-то там продать, там, какую-нибудь лотерею провести или там какого-нибудь э, лоха дануть. Важно, чтобы вы понимали, что деньги пахнут вот так. Это, это что означает? Это, это означает, что ну, минимальное должно быть у вас знание, как человек их зарабатывает, чтобы потом таких ситуаций не было. Смотрите, еще один постулат. Ссор из избы не выносим, отношения требуют интимности. Это что значит? То есть вы, мужчине, сразу говорите со старта. Все, что между нами происходит, это э, наша зона интимности. Э, все, что тебе во мне не нравится, непонятно, ты хочешь как-то изменить, ты обсуждаешь со мной. Я, в свою очередь, даю тебе обещание, что тоже не буду рассказывать маме, подружкам, своим бывшим, друзьям и всем остальным о тебе. Я буду с тобой это прояснять. Прежде всего, вот это вот очень важный момент. Это будет способствовать доверию и открытости. Если он чешет про ваши отношения кому-то, и вы это делаете, это полная хрень. Потому что э, все э, друзья имеют такую тенденцию. Быть на вашей стороне. Но его друзья быть на его стороне. Соответственно, это не вносит ясность. Это, это, это вносит еще больше беспорядок в проблему. Потому что он говорит, ну да, Казана, конечно. Ему сказала три человека, и он уже так и думает. Вот. Теща, все кровь. Ну, то есть для, для мужчины, чё, для вас свекровь получается, э, вы должны быть в хороших отношениях с ними. То есть ни в коем случае не конфликтовать. То есть выстроить с ними отношения э, близкие, теплые, дружеские. Если у мужчины есть дети, например, ну такое может быть, обязательно с детьми тоже выстроить хорошие отношения. То есть, то есть это просто ваша женская мудрость. Потому что все должны быть на вашей стороне. Даже его род. Его род прежде всего должен быть на вашей стороне.